сияния не, не снять так мы доехали сколько время вова знаешь 21 во пошли пошли так ну что рыбалка у нас началась налажена одна есть сидим где-то в поле вова передавай привет всем кто привет, тебя привет. знает не хочет посмотреть в камеру а потом никто не знает привет. кто такой антон Всем привет. Всем привет! Да вот. Оба прямо творится история на ваших глазах. А, в принципе, мы договаривались, что ловим сначала мое ведро. Потом кому-то другому ведро. Ай. Ай. Это чисто на скумбрию тоже было кусочек. Так что спасибо, Вован. Дело пошло. Становится уже традицией. Теремешки без спешки. Сегодня у нас кулинар Ловка. Налил, налил масло, налил, налил масло, налил, да. Рыбу, пожарить. А хватит на масло, на пойманную еще рыбу, нет? Конечно, без муки ты не приготовишь, она расставится. Не, можно просто в воде ее мочком сделать. Чего смеешься, да? Короче, пока... Ничего не ловится, мы решили опять же пожарить пени. Готовит лучший повар северного флота, да? Мне показалось. Мы больше не пожарить? Мне показалось. нового походу. Время где-то около 11 часов, да? У кого нет часов на руках, да? Счастливых часов не лежат. Ну это может это самое. Соворотка такая. не больше как пригорит, так и мой. Вот, вот как кто просолит. Надо запоминать. А то я туда посолил, было соленое. Ели как... как сухарики соленые. Зован. Да, Пишет мой я не знаю. О, надо закрыть точно. Что-то не закрыл-то. Ложик как надо. <связать> Немножко запарится. Ловко только что помешал. Я, всякий случай, взял второй баллон. Не знаю, насколько этого баллона хватает. Он в этом самом деле, где горит, пикает. Ладки, блин, у нас. Ну, садись, теплее становится, да? Кушать подано, жрать садитесь, пожалуйста. Да, господа? сейчас будет пир пашкента пельмени мы все съели теперь греем бутерброды да, Такие вот, лайки. микроволновки. Очень хорошо. Вау. Рыбы пока нет. Да, есть. Вова. Чтобы было, то есть. Да что было. Да, вот именно. Сука, поймали все наше. Да, вот. Вот вес улов. Ждем. Вода пошла на прибыль. Потихонечку, по сантиметрику прибывает. Но рыбы пока нет. Так же бы в ведрах да? Да! Ждем! Ждем! Ждем! Ждем! Так вот, да... Ну вот, блин... Два часа с лишним сидим И ничего... Вот... Столько всего... Посмотрим, что будет дальше... На улице Северное Сияние... Минус 20... А может 25... И Вовка за забором покинул нас. Да, он уже 3 килограмма наловил. Так, ну что, закончилась рыбалка. Да, закончилась. Поймал, ну килограмм с небольшим на лаге. Время уже пол седьмого, нам надо ехать. Люди интересуются, идут мимо. Говорим правду, что нет захода. Нет захода на ваги. Так что вот так. Вова нас сегодня немножко обловил. Но ну, как обычно, у него, наверное, килограмма 3. У Антона. Два с небольшим килограммом. Но у меня полтора. Не всегда. Зато мы поели пельмени. И немножко отдохнули. На улице Морозко. На данный момент минут 16. По дороге будет холоднее. Всем пока-пока. Привет. До следующих встреч.